Я всех приветствую на канале. Все сказанное тут является личным суждением, либо фантазией автора и не имеет отношения к текущей трехмерной реальности. Я никого не оскорбляю и ни к чему не призываю. Я сделала срез по клипам, потому что для этого были причины. Клипы в целом подтверждают плохие, в общем-то, предупреждения. Некоторые вызывали откровенную тошноту. Я выбрала самые спокойные на картинку, такие, чтобы они не резали зрение. Но, но они предупреждают о тревожном будущем. Корейская группа «Джимин Сет Мифри. Называется песня. Люди одеты полностью в черное. От и до черное. Я наблюдаю, что это может быть трауром черное. У них военные сапоги, военная обувь. Ну или откомментируйте, как это вы видите вы в таком помещении. Чернота в акценте, вот как можно снимать настолько черные крипы. Сейчас будет еще один. Они выстраиваются в спираль, которая идет с центра по часовой стрелке. И показывают руками мольбу. Спираль и поза руками мольба. Настолько черный клип. Парень без рубашки. На голом теле написаны надписи. Как на, как на камне, да? И снова мольба. Опускаются на колени, кланяются. Снова мольба. Ботинки смотрите. Это же не кроссовки. Это военная обувь, да? Надписи. Только ж тут не видно, что за надписи. Как бы показали и как бы скрыли еще неизвестно на каком языке. В конце падают поверженные. Все упали, и остается парень, он, он здесь возникает во время танца, его не было. В шерстяной простой рубахе оглядывается, как улетевшая душа. Короче, это плохой прогноз. Другие я там перечислять уже не буду. Это целый вот пакет клипов, много то веселая тетка, вроде бы веселая, в конце страшной физиономии, все орут, и она бьется в конвульсиях. То есть в таком ключе клипы или кого-то, так сказать. Разумеется, устраивает знать конкретика, какие-нибудь цифры, подсказки. Сейчас мы найдем конкретику. Я даже не буду называть исполнителя. Это очень узнаваемый и успешный сегодня исполнитель Люстра Люцифер. Черный опять-таки клип. Вот как можно снимать настолько чёрное. И в предыдущем превью к этому клипу, выпущенном на 4 дня раньше, были на черном фоне числа 14,3. Красные пронзительные числа. Сейчас 14,3. Точнее, 1,4,3. Вот так. Они будут на часах, и они будут на табличке, которая слетела в пропасть. Символика отсутствия крыши. Эм... Камера врывается в этот город и заглядывает в помещение. Помещение срезано, здесь нет крыши. Камера заглядывает через верх, нету крыши. Такое одинокое, пустое, совершенно помещение тут нету вообще вещей и э, в конце клипа камера будет обратно выглядывать из этого дома наверх на звезду то есть однозначный символ крыша у кого отсутствует крыша девушка одета в черное тоже подчеркнуто двое людей выясняют отношения но это не на мой взгляд, не первый смысловой ряд. Уж казалось бы, чем можно удивить, но летающий над комнатой ноутбук, это действительно оригинально. Это тот кадр, ради которого следовало показать. Вот это на самом деле происходит. Это то, о чем шепотом орут экономисты. Когда происходят валютные кризисы, то случаются очень плохие события. Но люди обсуждают что угодно, но только не самое серьезное, что происходит. А вот это уже вот на подступе. Здесь символ двуликого Януса. Я удивилась, иногда показывают этот символ. Маска на затылке и затем собственное лицо. Маска на затылке ⁇ это двуликий Янус. Люди, выясняющие отношения, черное дерево. Вы видите 0143. Среда 8, 8 марта. Скучаю написано. 0143. Почему такой акцент? 143 день года это 24 мая. 143 долгота на глобусе это остров Сахалин, японский остров и, нек... и города Австралии. Так что не знаю. Показываются акцентом валютные балансы, показываются деньги. Я сейчас не буду уже кадры ловить. Бумажные деньги. Особенный тренд именно с текущих клипов ⁇ это дождь. Дождь ⁇ отдельный символ. Под дождем человеческая фигура растекается в кляксу. Ваши мысли, как черная жижа, но здесь контекст другой. Тут что-то про деньги. В конце жутковатый момент персонаж приближается и смотрит на зрителя в упор. Смотрит в упор, а затем мы видим страшную картину. Тут еще болтаются провода, что, что заставляет догадываться, что этот обвал произошел только что. И здесь на табличке 143. При приближении 143. В клипе еще один смысловой ряд, акцент на симуляции. Люди, которые сидят в таких игровых приборах, они не видят реальную реальность. Попав все, все в то же помещение, человек, камера показывает компьютерных детей, а затем она повыше, разворачивается и через отсутствующий потолок видит звезды вопрос рестарт, то есть начать заново и игрок принимает решение начать заново один из параллельных рядов здесь это симуляция, но я сейчас акцентирую на другом тема денег черный клип свечи такие трагичные свечи это то о чем предупреждают экономисты эти вещи можно останавливать, их можно притормаживать. 22 можно было остановить, но люди не подхватили эту информацию. Я бы, если бы узнала, я бы не поверила, что все настолько серьезно. Но сейчас, когда уже часть произошла, вот оно. Это были клипы с предупреждениями. Причина показана, с число, по которому искать. Наверное, есть слово с такой гематрией, но много слов, это все равно, что иголку в стоге сена. Но здесь предупреждение, что-то очень-очень елки трагичное. Я еще раз повторяю, 22 можно было предотвратить. Люди не захотели об этом говорить более часто и шумно. Темное-темное время. Таковым было послание сегодня. Пишите комментарии, становитесь спонсором канала, ставьте лайк и до новых встреч!